Всем привет, это сайт и в этом видео мы разберем, как делать Drupal 8 тему на основе Bootstrap В этом видео конкретно мы разберем, как компилировать SAS для темы Bootstrap В следующих уроках мы будем разбирать, как именно верстать макеты на основе этой темы Итак, давайте перейдем к тому, что у нас есть У нас есть 8 Drupal чистая установка Сейчас мы установим сюда тему Bootstrap Давайте зайдем PHP-Storm. Я использую PHP-Storm для всего, чтобы разрабатывать сайт на Drupal. Давайте скинем в павочку FIMS тему theme Bootstrap. Качаем сайты Drupal.org. Качаем последнюю версию. Разархивируем папку и кидаем в папочку FIMS. Берем папочку Bootstrap. Копируем без указания номера версии темы. Просто папку Bootstrap. Нажимаем Ctrl-C, копируем и вставляем уже непосредственно в PHP-шторме. Итак, мы скопировали тему Bootstrap в папочку FIMS. Теперь нам нужно перейти в StarterKids папочку Здесь у нас есть несколько подпапок, которые мы можем использовать. Мы раньше использовали less для того, чтобы компилировать из less Bootstrap. Сейчас мы будем использовать стартер kit sas. Мы будем копировать именно sas, версию Bootstrap, и компилировать будем из sas. Давайте создаем новую папочку. Назовем ее, например, RuPaulBook. И копируем все из папки sas в папочку DrupalBook Ctrl-C, Ctrl-V После того, как мы скопировали под тему кит, нам нужно заменить вот эти все theme name на имя нашей темы. У менять название темы DrupalBook, у вас может быть другое название темы. Мы меняем Shift-F6 Обратите внимание, что везде мы меняем name, например на DrupalBook а основной файлик, theme name, Starter Kit мы меняем на название нашей темы, например, DrupalBook.info. Так называется файл для того, чтобы тема не подцеплялась как тема, а просто лежал файл под папки sas как под тема. Чтобы этот кит не определялся Drupal как тема, а определился уже как тема непосредственно, когда мы уже заменяем название на необходимое нам. Сохраняем. И так мы делаем со всеми файлами. Также в папочке config есть тоже два файла. Если вы хотите проверить, что вы везде внутри файлов заменили, name, берете, нажимаете по нашей папке, правой кнопкой и выбираете findPath и ищем theme Name по всем файлам вот видите, нам нужно заменить еще вот это вот эти строчки сохраняем, нажимаем find и теперь в поиске заменяем там, где нам нужно в комментариях в Redmi, например, вы можете не менять, оно не влияет на код, нам нужно поменять именно в конфигурации theme Name. Book. и друпал инфо Ямал тоже название библиотеки DrupalBook. здесь комментарий тоже можно в принципе не менять оставить как есть все мы заменили везде FimName на название нашей темы Теперь эта папка DrupalBook определится как тема в Drupal Давайте зайдем в оформление И посмотрим Так, FimTitle Давайте поменяем FimTitle на название нашей темы DrupalBook.info мы меняем название нашей темы Сейчас это FimTitle Обновляем и вот мы обновили название темы. Ее можно сейчас включить, но она будет пустая, без CSS. Давайте включим. Зайдем на главную. Сейчас здесь нет стилей. Нам нужно скомпилировать стили Bootstrap, прежде чем это все заработает. Окей, давайте теперь добавим Bootstrap. Качаем SAS-версию Download SAS, закидываем в папку с нашей темой, и прямо здесь сейчас разархивируем, переименуем папку. Папку назовем Bootstrap, и в папке Bootstrap должна быть папочка Assets. Саму папку Bootstrap нам нужно вынести в корень нашей темы, а остальное все удалить. Таким образом, у вас папка Bootstrap должна лежать в корне темы, в папке Bootstrap должна лежать папочка Assets. Ну, соответственно, в Assets должны лежать JavaScript и StyleSheets. Непосредственно StyleSheets с Bootstrap лежат в стиле нашего Bootstrap. Мы не будем их трогать. То есть мы будем менять только стили, которые находятся в нашей теме. Вот с CSS у нас есть styles. Вот этот файл. Здесь мы будем подключать через импорт необходимые нам стили для страниц, блоков, компонентов. Но мы не будем трогать сами файлы Bootstrap. А зачем зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы можно было обновить Bootstrap. Например, у нас выходит новая версия с различными фиксами с различными дополнениями мы устанавливаем просто копируем в эту папочку bootstrap новой версии и у нас все продолжает также нормально работать то есть мы пишем отдельно от bootstrap стиле, bootstrap сам мы не трогаем итак, мы все скопировали у нас есть bootstrap у нас он уже подключен файлики styles.scss давайте теперь займемся подключением глупо. но в первую очередь нам нужно будет установить node.js node.js это среда для исполнения javascript она нужна чтобы выполнять javascript, который будет компилировать SAS у меня он уже стоит, вы можете просто скачать любую версию шестую или седьмую но можете скачать пока шестую, возможно в скором времени Нужно будет качать и седьмую версию. Это обычный файл-установщик. Сохраняете его и запускаете установку. У меня он уже стоит. Для того, чтобы проверить, установился он у вас Node.js или нет, вы заходите в консоль. Для этого заходим в меню «Пуск». Набираем команд, cmd, Выбираем команду и строку. И пишем в команду «Node» — «V». Если у вас есть такая надпись — с указанием версии ноды, значит нод у вас установился. Node.js Вы также можете использовать терминал в php-шторме. Когда вы будете устанавливать Node.js, не забудьте перезагрузить php-шторм после установки или перезагрузить консоль, потому что Node.js добавляется в переменную path вашей системы, и чтобы нод работала команда, нужно перезагрузить консоль. Открываем терминал в HPStorm, и мы можем выполнять ту же самую команду в HPStorm. Ну вот таким вот образом. Теперь нам нужно будет установить сам GULP. То есть у нас есть Node.js, который выполняет JavaScript, и у нас есть GULP, который управляет заданиями на выполнение этого JavaScript. То есть GULP будет отслеживать изменения. С файлов в нашей папки, если они изменились, он будет отправлять в Node.js, исполнять компиляцию. То есть, по сути, Node.js исполняет JavaScript, а Google управляет скриптами, которые должны исполняться в Node.js. Итак, давайте перейдем в нашу статью. Отсюда вы можете скопировать команды. Сейчас нам нужно будет перейти в папочку «Темы». Если вы открываете а, консоль Шторме, то вы можете просто через CD выборить, перейти в папочку «Темы». Начали переходим в папочку «Fims» командой «CD» и переходим в папочку «Нашей темы». Вы можете, например, начинать печатать, и если есть такая папка, нажимаете «Табуляцию», консоль автоматически дополняет то, что вы хотите набрать. То есть, если вы нажали табуляцию, и вам написалось, значит такая папка есть. Либо существует несколько папок, которые начинаются с этих букв. Или с этого слова. Таким вот образом. Переходим в нашу папку. Команда dir показывает нам, какие файлы есть в папке. Если вы пользуетесь Linux либо MacOS, вы используете команду ls-la. У меня нет команды в Windows, поэтому я использую команду DIR. Чтобы перейти на уровень выше, вы используете команду CD две точки. Вот таким вот образом вы можете перейти обратно в корень сайта, ну и если нужно обратно, при перейти в вашу тему. Чтобы переключиться между дисками вашей системы, просто пишите без команды с большой буквой название вашего диска, например, диск D, или обратно, потом диск C. Чтобы перейти вверх по папочкам в Linux или в macOS, вам нужно использовать команду CD без пробела две точки. То есть в Windows вы ставите пробел, CD, пробел две точки. В Linux и macOS вы не используете пробел. Ну В принципе, можно и в Windows также работать. Теперь непосредственно давайте перейдем к установке гулпа в первую очередь нам нужно инициализировать проект список пакетов внутри нашей темы для этого мы используем менеджер пакетов mpm он встроен в Node.js собственно менеджер пакетом позволяет нам установить gulp. он также нам позволяет установить любые другие пакеты для исполнения в Node.js пишем mpm init в консоли Дальше все, что предлагает NPM, нажимаем Enter и устанавливаем все по умолчанию. Ок. Okay. NPM создаст у нас в корне нашей темы DrupalBook Package JSON. В этом Package JSON указывается на название на нашего проекта. Здесь же будет указываться количество название пакетов в которые мы будем устанавливать нашу тему теперь давайте скопируем команду на установку глупо устанавливаем локально так проще таким вот образом идет установка то есть вы устанавливаете лупы и все остальные пакеты через консоль Когда у вас показывается дерево установленных файлов, значит установка прошла успешно. Никаких ошибок нет. Все нормально. Устанавливаем следующий пакет. Помимо глупа нам нужно еще поставить губ SAS. Глуп.sas установился. Тоже показывается дерево файлов, которые были установлены. Теперь нам нужно создать файлик. Глуп.файл. В нем будет лежать наше задание для глупа. таски. Создаем этот файлик в корне нашей темы. В описании к видео я, конечно, скину ссылку на статью, чтобы мы могли сюда скопировать этот код ну, Вкратце расскажу, что он значит Для начала мы указываем, какие библиотеки нам нужны, пакеты Это gulp и gulp.sas, которые мы ставили через npm И дальше у нас идут два таска Первый таск – это тот, который непосредственно компилирует CSS SAS. Второй таск – это тот, который отслеживает изменения файлов То есть, если мы что-то меняем в CSS папочке ну, Например, подключаемся к какой-то файлик И файлики меняем в каком-то из компонентов, например что это автоматически gulp отслеживается и губ запускает из этого watchera запускает task style, то есть он компилирует css, непосредственно уже в css. Давайте посмотрим, как это работает. Правой кнопкой щелкаем на gulp файл и нажимаем Show gulp tasks. У нас есть два таска, два задания. Мы запускаем default. Отлично, default скомпилировал. Теперь нам нужно создать CSS папочку, куда будет это все компилироваться. Вот вы видите, мы показываем CSS. И давайте создадим файлик style.css. style.css просто. Каким образом идет компиляция? Компилируются только те файлы, которые начинаются без нижнего подчеркивания. Те файлы, которые начинаются с нижнего подчеркивания, мы обычно инклюдим непосредственно файл без нижнего подчеркивания. То есть вот у нас есть файлы. Например, default variables. Мы его вклюдим. Но сам этот файл не будет генерироваться. Он, он отдельно не создаст файлик. А вот styles.css. Он без нижнего подчеркивания. Он как раз будет генерироваться в styles.css. Давайте теперь изменим что-нибудь в styles.css. Давайте, например, сделаем shift какой-нибудь в airbody. это красный шрифт. Вот видите, я нажал Ctrl-S. Когда я что-то меняю, я нажимаю Ctrl-S, и автоматически запускается компиляция. Можно настроить без Ctrl-нажатия, Ctrl-S, компиляцию. Но мне удобно уже просто по привычке нажимать Ctrl-S, чтобы запускалась компиляция. Ну и опять же, нужно что-то изменить. Например, давай хотя бы пробел, чтобы запустить компиляцию. Каждый раз, когда мы запускаем компиляцию, наш стайл CSS записывается весь bootstrop и те стили, которые мы пишем. То есть вначале идут сверху booster, и потом мы перезаписываем эти стили. Нашими своими стилями. Давайте перейдем в наш сайт. Не забудьте отключить агрегацию, если она у вас включена. Заходим в производительность или performance, если у вас на английском сайт. И снимаем галочки «Агрегировать файлы». Сохраняем. Переходим на главную страницу. И вот вы видите, мы добавили красный цвет. Теперь давайте уберем этот стиль. нажмем Ctrl-S. Перекомпилируется файлик. И у нас подключен бустер. Теперь мы будем верстать тему на бустер. В следующих уроках я подготовлю макет. И мы уже непосредственно займемся верской. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт Индропале.